Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня урок по вашим заявкам. Изготовление двухслойной косыночки на весну. Очень часто вы меня спрашиваете в Телеграм и еще в одной запрещенной сети я очень часто выкладываю фотографии, видео и я вообще шапки не ношу. Люблю косыночки. Они у меня разные. И вязаные, и сшитые. И вот насчет сшитых частенько приходят запросы. Что это такое? Девчонки, очень все легко и просто, поэтому сейчас покажу. Их у меня несколько. Одна у меня просто из двух слоев ткани, там у меня хлопок, ну хлопок и хлопок, да, и одна очень, которую я очень сильно люблю, такая бежевая, это одна сторона выполнена из тонкой тонкой плащевочки, а изнаночкой из э, кулирной глади тонкой. Либо можно брать никулирную гладь, а как у меня вот сейчас вот на видео, это будет такая прохотистая, матовая, ну как не агара она называется. Ну то есть вы выбираете материал по своему вкусу. Чем я руководствуюсь в выборе тканей? Во-первых, цвет. А цвет двуслойная. Мне кажется, больше вариантов для комбинирования. Вот, например, яркий цвет и бежевый, да, какой-то. Либо мы берем два оттенка схожих. Вот как моя так, сыночка, которую я ношу, очень люблю ее. Она такая с одной стороны песочно коричневая в какую-то мелкую клеточку, а с другой стороны в тон, но светлее, однотон, то есть тоже хорошо получается и она же, ну как бы на плечи можно, на шею накинуть, очень вот частенько. Дождь пошел, накинула на голову. Я люблю, когда одна сторона вот непроницаемая, а вторая уже вот к телу приятная, там хлопок, да? Поэтому, ну вот эти вот самые главные критерии при выборе материалов. По размерам размер вы тоже выбираете. Размер косынки как вам хочется, это может быть вообще такая большая на плечи, но я люблю, чтобы вот у меня голова и уходила назад, я могла завязать, все, этого достаточно. Чем еще мне нравится плащевка? А вот когда легкая пропитка, только тоненькая, тоненькая, она пластичная, но она шуршит, знаете, она как бы такую форму держит. Ее даже на голову приятно повязывать, ну интересно, такая получается фактура. У меня здесь Лоскут 80 сантиметров я купила. Ширина, естественно, у него широкая, как у всей ткани. Вот, и теперь, смотрите, я срезаю кромку. Вот у этого всего, потому что кромка она затягивает. Нет, хотела порвать, не буду рисковать материалом. Кромочка нам не нужна. То есть вы даже, если можете, вот, либо себе, либо, смотрите, вот, вот шьете на заказ косыночку, да, из одной ширины ткани, вот этой вот полтора, метр шестьдесят, метр сорок, вы можете изготовить две косынки, как минимум, да, вот одна и там вторая выйдет. Все, 80 сантиметров, а какой две? Четыре, их же двуслойные, получается, вот у меня, как бы два сейчас будет, да, треугольника, и тут еще можно, представляете, это можно дело пустить в массы на поток. Все как обычно. Детские уроки труда вспоминаем на уголок и отрезаем. То есть сначала я превращаю все в квадрат. И потом аккуратненько, кстати, можно видеть, этот был бы, ну, как бы, не двуслойное, двуслойное, но с одним цветом, но нам нужно два. И разрезаю вот здесь вот. Очень мне понравился малиновый цвет. Малиновый и беж. У меня есть бирюзовая, а вот еще нет. И то же самое, мы выполняем ту же самую манипуляцию вот со вторым слоем ткани. И я к вам вернусь сейчас. Вырежу, вернусь. Итак, два треугольничка готовы. Теперь смотрите, еще одна тонкость, на которую стоит, стоит обратить внимание. У нас же получается одна сторона, например, вот у нас нить перечная, уток, да, одна долевая. Вот это вот самое длинное получается по косой. Косая больше всего ну, растягивается. Можно предварительно, прежде чем стачивать два слоя ткани, дать Прямую строчку на расстоянии, ну, например, смотрите, когда мы будем стачивать два слоя, ширина строчки будет, например, 5-6 миллиметров, да. Поэтому на расстоянии, например, 4 миллиметра можно проложить прямую строчку, как мы делаем для того, чтобы стабилизировать вот, вот этот срез и чуть-чуть ее, ну, это будет даже не сборка, а просто для стабилизации, чтобы косая не растягивалась. И утюгом при и потом уже два слоя вместе э, соединять. Вот, можно проложить здесь, продается такая флезелиновая клеевая для львячок. Тоже можно проклеить аккуратненько. Она шириной там где-то 7 миллиметров, сантиметр, ну, то есть проклеиваем и стабилизируем этот шовчик. У меня, в принципе, сильно растяжимый только вот этот вот тонкий слой. Плащевка достаточно стабильна. Поэтому я буду скалывать и прострачивать все это дело на стороне малиновой, на стороне плащевки. Аккуратно скалываем сначала, потом уже идем на машину. Можно выполнять строчку на швейной машине, а можно идти под оверлок. Оверлок дает тоже такую достаточно плотную вот эту вот текстуру. И когда мы потом эту косыночку вывернем, то есть будет тоже красиво, оно приутюжится. Итак, скалываем. И я иду под оверлок. Смотрите, там, где долевая, то есть наименьшая растяжимая да, сторона, вот эта вот у меня была долевая, значит, я... Прострачиваю, соединяю вот эту косую длинную сторону, вторую, да, вот эту прямую, и часть вот эту, третьей стороны, оставляя где-то сантиметров, ну, там, 10, для того, чтобы можно было вывернуть все уголочки, чтобы вывернуть, теперь утюжить потом изделие. Все, скалываю, соединяю два слоя и возвращаюсь к вам, покажу, что получилось. Итак, друзья, вот у меня уже все быстренько. Три стороны я прострочила, оставила небольшую вот... Небольшое отверстие для того, чтобы можно было всю эту косыночку вывернуть. Ну, это все легко и просто. Поворачиваем. Потом можно наметать. Но я, я не люблю лишнее тела движение, честно скажу. Мне удобно вот так вот пальчиками все это дело распределить и на утюг. На утюг По регенераторам сейчас по трем сторонам, про утюжу. Вот, и там уже можно смотреть, нужна ли отделочная строчка или не нужна. Я, как правило, не делаю ее, потому что две стороны косыночки, они получаются, две половинки, они же одинаковые. И особо перекоса нет. Если уж у вас будет куда-то что-то выезжать, уезжать, перекашиваться, тогда ä, можно будет еще по лицевой стороне потом дать отделочную строчку. Так, я убегаю на утюг и возвращаюсь к вам с готовым результатом. Ну что, девчонки, пару движений утюгом, парогенератором и пара строчек на шейной машине. Вот такая вот прекрасная косыночка двуслойная. готова. Если дело движется к весне, то используем вот такие вот с пропиточкой ткани, да, плюс хлопок. Для того, чтобы можно было не бояться попасть например под дождь или под мокрый снег если это более зимний теплый вариант то используем например ладен какой-нибудь такой тонкий пластичный и вторым слоем тоже можно использовать вот такой вот водонепроницаемый материал а это может быть косыночка летняя какая-то тоже из двух слоев батист например гликулирка или два слоя батиста и еще один момент если ну кстати вот такой вот стартап ловите да так называемый если вы шьете эти косыночки на заказ то во-первых Правда, из большого лоскута получается 2-3 косынки то и 4, то есть рассчитайте себе вот эту вот ширину, у меня получилось 80 на 80, да, и вот эта вот длинная сторона. То есть этого достаточно. Можете сделать поменьше, можете сделать побольше. Но ну, меньше, наверное, не очень удобно, потому что хочется косынку повязывать вокруг. Если вы, например, шьете несколько косыночек, вот, ну, ну, допустим, ну, допустим, на продажу, да, вот таким потоком, то, естественно, вы сначала все это раскроили, потом скололи, сели за машинку, все это прострочили одним махом, да, и потом уже выворачиваете, сидите там, смотрите кино, и идете уже на утюг и получаете готовый результат. Не забудьте только зашить то отверстие, через которое мы выворачивали. Если требуется, если видите, что косыночка там играет, как-то ткань, ну, переезжает друг, относительно друга, то сделайте какую-нибудь еще отделочную строчку на 1-2 мм от края, ну, как бы в отделку. Я вот отделочную строчку не делала, у меня все так хорошо держится. такая вот классная косыночка получилась. Я Вообще их выносить носить и вот таким образом. Сейчас оператор освободит мне, ага, чтобы я себя видела. То есть можно вот так и одевать пальто с курточкой. Вот такая вот Аленушка получилась. И а, можно уводить наверх. Вот, то есть этой длины мне хватило для того, чтобы обернуться и красиво ее повязать. Также эту косыночку можно носить и на шее. А, в качестве, естественно, вот этого вот, вот, такого вот аксессуара. Мне просто не очень удобно. И я закрываю микрофон. Вот, так что, девчонки, пользуйтесь, и еще один момент, если вам интересна такая тема, если вам было полезно, пишите отзывы в комментариях, я на одном, ну, я продолжу эту тему, я на одном модном показе нашла интересный головной убор, это и не косынка, и не капюшон, что-то среднее, плюс там такая петля. Девчонки, я пытаюсь сейчас разобраться в этой конструкции, изучаю, нашла несколько фотографий. Я думаю, вам тоже будет интересно, поэтому начнем от простого к сложному. Если интересно, пишем в комментариях и продолжаем эту тему. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.